самоиронию не бойтесь смеяться над собой шутки какие-нибудь то есть чем больше вы знаете такого как бы там даже дурачка где-то валяете нормально ну вот погнать беса включить иронию, посмеяться прики... как это может выглядеть сегодня почувствовал себя дебилом либо Если ты не поверишь что сегодня со мной произошло никогда не попадал в такие ситуации никогда не думал что это со мной случится но здрасте да что случилось? Да, сел, блин, штаны. Порвались. И все, свое богатство. А мы богатые, как ты думаешь? Очень. Нам да, пришлось, как говорится, это проветрить. Короче, вот это, ну, это забавно, это показывает, знаете, в чем фишка таких вот вещей. Во-первых, ну, что вы вообще не паритесь по поводу каких-то там, ну, знаете, ой, нет, неправильно, это неправильно, это скучно. Что у вас, вот, вот с вами прикольно. Вы не паритесь по поводу вот всяких таких а, нестандартных жизненных ситуаций. И самое важное, мы так общаемся, знаете, с кем? С друзьями. С друзьями. А эта штука работает очень мощно. Итак, что писать в ваших сообщениях? Должна быть легкость, позитив. Если с вами произошла за последнее время какая-то забавная история, можно ее написать, про нее рассказать. Курьезные случаи, которые произошли сегодня, либо вчера. Еще очень круто работают, когда вы рассказываете ей какие-то факты, связанные с вашими фотографиями, которые вы выложили. Ну, что-нибудь, опять же, смешное. Если есть возможность, можно сбрасывать прямо сейчас свежие фотки. Это очень круто работает. Только не иди к пик. Свежачок, <свежачок>, <свежачок> да? <свежачок> Зацени-ка, а? Как-то, а? Ты меня раскрутила, разобщала, да? Да, а свежие фотографии, ну, опять же, особенно если вы перешли из общения, вот как Дэн, да, в ситуации из... Тиндера перешли уже в Телеграм, телефон не взяли, но перешли в Тиндер, там можно объединиться фотками типа свежими, актуальными. Так делают тоже более близкие друзья. То есть, таким образом, мы ну, по факту, из такого чувака по переписке переходим на новый уровень. Дальше, запишите, круто работают фразы. Это уже где-то после 10-15 сообщений, которые вы отправите. Здесь включаются и вопросы, и рассказы о себе. Фразы, направленные на нее с провокацией. Например, «Я думала о тебе». Ну вот, если тебе девушка напишет «Я думала о тебе», у тебя какая реакция первая будет? И, и что ты будешь делать? Спрошу, а Так же есть провокация. Ты знаешь, что такое провокация? Это воздействие на другого человека с ожидаемой реакцией, которую ты хочешь получить. И ты ее получаешь. Вот провокатор кричит, огонь, огонь, там, ну, к примеру, да, там, либо бей, бей, судья, судья, пидорас, да, провокатор. Ну что же, да, что все подтянутся, начнут тоже там кричать, орать, то есть он это уже знает. Он же не кричит, блин, свободу одуванчикам, да, либо, блядь, полетели на Луну, ну, как бы, он не знает, какая как будет реакция, он не ожидает, он не понимает, нахера ему, то есть он делает это в своих корыстных целях, и при этом делает провокации, проходит тогда, когда она имеет какой-то... Ну, вот, допустим, тебя там девочка начинает соблазнять, там, там взялась в ширинку, ты такой вообще никак не реагируешь, говоришь, ну, все, мне пора, и уходишь. Провокация не сработала. Это сексуальная провокация, на возбуждение. То есть она что-то делает не просто так, она ожидает, что ты как бы будешь, ну, включаться. Или там, не знаю, показывают. Вот. А если, опять же, в, в Инстаграме, в Тиндере, в Баду у девочки большинство фотографий, сиськи, жопы и так далее, где она показывает свою фигуру, то задайте вопрос себе. Случайно ли здесь такие фотографии? Или почему так мало фоток в одежде? Лайки. Чтоб чуваки писали. Ну, такой, типа, да. О, и еще мощная такая фразочка. прямо запишите. Мне интересно с тобой разговаривать. Точка. Обо всем. Точка. Ну только, естественно, это не после первой фразы, это уже слайд, да? Это мы еще раз такие сообщения мы шлем уже после пятнадцатой фразы, то есть когда уже есть а, некий бэ бэкграунд, да, то есть когда какое-то общение запущено, тогда это мы включаем. Значит, ну давайте еще раз напомним, это уже было, но тем не менее все равно вот что не писать, не писать в сообщениях, если они навевают скуку. Первое. Вот считаете сообщение, блин, какие планы на сегодня? Как прошел день? Если скучно, если вы, ну, просто вот пока вам непонятно, всегда задавайте вопрос, это скучно или не скучно. Допустим, если засунуть в жопу петарду, то скучный вопрос, что произойдет? Нет, нихуя не скучный, можешь задавать? Да, слегка неприличный, может быть провокационный, может быть слегка тупой, но зато ни разу не скучный. Можно тогда делать, можно сделать тогда диссоциацию, смотрел ролик, не поверишь сегодня, такое приключилось, на работе включили ролик, чувак заснул в жопу петарду Как думаю, что произошло? Парни, это ж такое, чисто поражать. А, значит, не должно быть скуки, не должно быть прямых намеков на секс а Не должно быть вообще ничего прямого, потому что мы игроки, игроки всегда Комары Играя, да, комары Я тут